13 апреля Казанский университет посетила обширная делегация Сколковского института науки и технологий во главе с ректором вуза Александром Кулешовым. Основной темой обсуждений стала возможность сотрудничества между КФУ и Сколтехом, в рамках которого рассматривается возможность создания одной из первых программ по направлению фотоника и квантовые материалы. С вами-то интересно работать в каком плане. Во-первых, вы и не а, рановская структура, и не государственная структура, да, но э, структура, которая нам близка по духу. И, кстати, Казанский университет был выбран представителями Сколковского института не случайно, ведь именно здесь сконцентрирована богатая история исследований. Я совершенно крайне говорю, я, я приятно, приятно увижу, мои, мои коллеги тоже. А, знаете, я как администратор, наверное, калькулирую, начинаю и понимаю, сколько это стоит. Я должен, должен вам. Должен вам выразить респект и почтение. Вот я Программа фотоника и квантовые материалы является очень перспективным направлением. Однако в нашей стране наблюдается существенная нехватка специалистов в этой области. В течение деловой встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. К слову, одним новым направлением партнерство вузов в данной сфере ограничиваться не будет. В ближайшие планы также включены разработки совместной программы квантовые материалы физика твердого тела. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что оба образовательных проекта практически готовы к запуску. Кроме того, существуют перспективы, что сотрудничество двух вузов найдет продолжение и в других направлениях, например, биотехнологии и инженерные науки. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.